привет всем ребята в этом видео покажу вам интересный набор 2013 года детские рисунки довольно редкий и красивый так что если тема вам интересна, продолжайте смотреть а партнер этого видео аукцион виолити который можно легко найти купить себе наборы монеты либо даже продать вот сейчас как вы видите на экране где продается конкретно такой набор который я вам сейчас и покажу ссылочки на аукцион и канал в описании к видео в 2013 году национальный банк украины провел второй ежегодный конкурс всеукраинский конкурс детских рисунков национальный банк будущего и э, выбирал работы для оформления э, и вдохновлялся для оформления вот таких вот замечательных наборов ну что можно сказать этот набор отличается тем что здесь не так много монет всего две монеты и э, жетон э, тираж такого набору 5000 и экземпляров это довольно немного ну первые наборы они делались таким тиражом 5000 дальше у тираж конечно увеличился хотя годовой набор 15 лет монетному двору вот такой вот у него был тираж тысяч экземпляров видео есть на канале вы можете посмотреть в данном случае это у нас тут две монеты давайте посмотрим две монеты номиналом 1 гривна вот мы смотрим вот такую вот с каштанами это гривна которая была введена в оборот 1997 года 12 марта вот так мы могли ее увидеть вот такая вот у нас появилась монета 96 -го года 95 -го года они существуют в принципе но здесь мы видим конечно же 2013 -й. отличается состав Здесь монета из алюминиевой бронзы. Вот мы видим, кстати, на самой картонке, мы видим э, название, мы видим номинал, материал, из которого изготовлена, диаметр, масса на украинском и английском языках. Вот технические характеристики, безумно красивые. Вот такое вот изображение да, детского рисунка, пейзаж украинский, описание, к чему приурочен данный данный выпуск да что дети все таки наше будущее очень кстати красиво гляньте как э, безумно э, красиво выглядит логотип до да, с гривной киевского типа вот здесь мы видим национальный банк кстати уже через год традиция продолжится вот у нас было в 2012 году первый конкурс детских рисунков в 2013 и в 2014 вот так вот он будет выглядеть вот такой набор. Видео набора также есть на канале. Давайте смотреть. Перейдем к обратной стороне. Здесь вот мы видим, гляньте, как красиво отображены деньги. Прямо в мешках, да? Инкассация. Очень интересно. Лошадка. Смотрите, смотрите. Если присмотреться, много разных таких элементов с деньгами. Просто невероятные. Я достал, можем посмотреть, как выглядят сами эти монетки Видите, небольшая патина у нас по монете образовалась Конечно, было бы здорово, если бы их уже сразу в капсуле размещали Ну, э, видимо, да, как я уже говорил для, в других видео Для уменьшения себестоимости просто-просто э, так их размещают Жетон и гривна с Владимиром Великим тоже повышенного качества чеканка. И с другой стороны, вот этот очень-очень яркий, красивый жетон. Общая экспозиция. Гляньте, какая картина. 2013 год. Именно так от отличает этот дизайн гривны только годом. Вот так у нас, видите, мы можем посмотреть, что действительно просто картонка. Как-то особо не заморачивались дополнительно делать. И вот в пластиковую, он размещается в такой вот пластиковый футляр. Ну, размеры у всех футляров такого образца, они идут одинаковые, 145 мм на 105. Вот, ну, некоторые, видите, достают эти монеты конкретно уже из таких наборов и размещают к себе в коллекцию. Вот такой замечательный набор по поводу жетона. Давайте посмотрим э, жетон. Он также отмечен. Вот Это жетон э, 15-летия. Кстати, вот этот жетон я не показывал. Вот он есть в другом моем обзоре. А их отдельно также оценивают. И тираж опи описывается. до да, 10 тысяч экземпляров. И вот этот конкретный жетон, который мы видим в этом наборе. Вот он. Как по мне, очень интересный, красивый. Можно себе в коллекцию такую положить. Если вот вам нравится, действительно такая тема, можно и подарить какому-нибудь ребенку на праздник, на день рождения, да. Как-то прививать, прививать, прививать коллекционирование с детства. Мне кажется, это довольно интересно. Особенно, когда он вырастет, у него уже есть какая-то коллекция. Друзья, спасибо всем, кто посмотрел мои видео. Обязательно смотрите и на другие наборы, видеообзоры. Я буду для вас снимать в будущем. Так что увлекайтесь нумизматикой. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всем пока!